Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики канала. Сегодня мы играем на руку, которая называется Убить короля. Убить короля-пва. Давайте начинаем. Великолепно. Что же это такое? Мне уже не везет. Что же это такое? -то? Давайте просто. Походим немножко за ним, пока он не повернется надо, надо два раза подождать, пока он хмыкнет А потом уже его атаковать Вот на стенах мы видим На стенах мы видим его пращину Который Что же это такое? Да, мы этого короля уже минуту не можем убить. Люди, да. подписчики канала, я не знаю, что делать. Почему он не может просто его рубануть? <плак> <плак> <плак> <плак> Этому старому мерзанию надо было умереть. Сейчас посмотрю, а как его управлять? Сейчас мы тебя застукаем. Ух ты, ух ты какой. Ну, -ну. видите, какой он? Это <свист> ты. <свист> <свист> Да. По-моему, это нас не отравит. Этот нам даст зелье, которое нас надо. <связать> ну, сейчас мы тебя. Сейчас. Такой же ты. Такой же смертью ты и попадешься на нас. Все так умирают. О -о -о -о -о. <связывая> Ха, вот тебе это осталось от нас кое-какое. А теперь мы тебя точно. А теперь мы точно тебя не будем к нам дождаться, пока Смотри. во думал. Во! Сейчас, сестра. Сразу такой, ой, ой, ой! Вот этот вот нас точно не отравит. Это зелье бессмертия, я вам скажу, друзья. Во. Это зелье бессмертия. Просто. Ну, нас могут убить. Но ври. Это зелье зеленое, оно на нас плохо влияет. Нам некуда спешить. Вот какой злой душой. Дорогие друзья, ссылка. Э, господи, э, ссылка группы будет в описании под видео. Поэтому, дорогие. Подписчики, если захотите Если захотите, можете подписаться на эту Группу Подписаться на эту группу, поставить лайк Там будут все видео, которые, в общем-то, на канале Дорогие подписчики, вот мы дошли до конца Это я не верю Первый раз нам не, никто ничего не помогал мы даже несколько раз проиграли, а вот мы дошли и до короля зла. Я хлопаю, обладирую. Слава богу все. Спасибо, дорогие друз и друзья и подписчики, что смотрели. Поставьте лайк под это видео, подпишитесь на канал. И можете даже зайти и подписаться на группу канала. А я буду с вами уже прощаться.